Подруг Господи, меня. ну, в общем, у меня у подруги в два раза больше пилотка. Но ей, ей сначала растягивали, растягивали, а сейчас разорвали наконец-то. Может, вы тоже как бы ну, поможете мне? Прям в парке. Вот и ей делаю. Прям сразу. Вот. А мне, я вот хожу, тоже пытаюсь таким способом, как бы. Попробуйте. Держите. Попробуйте. Нет, ну попробуйте порвать ее. Ну, блин, у меня просто сила не хватает. Ребята, это телеканал Девственность. Вы когда-нибудь нюхали пилотки? Пилотки? Пилотки, да. Нет, только он. Ну обычная шапка, материал такой обычный ворс. Угу. Хорошо. Вот скажи мне. Да. Чем моя пахнет? Опиши, как нюхать с острым красивым носом. <связать> а, ароматом духов каких-то не могу понять, каких. Можно мне тоже понюхать да, конечно. М -м, пилотку. Конечно. Ммм, прикольно. Да, пилотку советую вам тоже понюхать. Слушай, твой парень не поможет понюхать мою пилотку? Не понимаю, чем пахнет. Да, просто два дня уже не могу понять, чем вонять. То ли рыбы протухшая, то ли сыром чечевицей. Привет. Слушай, есть Привет. такое дело. Помоги мне пилотку порвать. А то мне всем подругам уже порвали, а мне нет. Слушай, не падешь по с Почему? У тебя силы mm -hmm. не хватит. Мне девушка просто есть совсем. А что ты в этом такого? Я не понимаю. Порать вроде пилотку, ничего такого зазорного в этом нет. Нет, <свист> девушка, ну нет, я не могу, я правильных взглядов скажем так, точно не Ну, блин, и что мне делать теперь? Может, есть друзья, знакомые, кто помогут мне это сделать. может, все-таки попробуешь, а потом, если нет, то, типа, ты скажешь такой, ну ладно, хрен с ним, и отступишь, заднюю дашь. Так, вот сейчас попробую, если не сможешь, то этот. Попробуй, порви. Чувствуешь, чем-то пахнет. Yeah. Не хочешь понюхать мою пилотку? Вообще, чем-то понять не понимаю, то ли рынок рыбный так повлиял, не понимаю, что происходит вообще Ну, у тебя, я вижу, у тебя нос очень красивый, как будто ты, знаешь, как будто ты искусствовед mm -hmm. Ты хорошо вообще запахи различаешь? Нет. Не, ну, а когда-нибудь нюхал лодки? Хочешь сейчас попробовать? я mm почему? -hmm. Почему? Боишься аппетит перебить? А если она свежая вдруг окажется? Нет, не получится Если честно, mm -hmm. ты очень красивый mm -hmm. Я бы к тебе просто так не подошла ну, просто я хочу съесть твою еду, на самом деле. Слушай, у тебя рюкзачок такой маленький, как будто ты его иногда трахаешь. Слушай, от а не от пилотки рыбы не пахнет? Не пахнет? Спасибо. Не хочешь погладить мою пилотку? Ты красивый. Хочешь, будем встречаться иногда. Девчонки, привет. Слушайте. У меня, короче, такая проблема у меня от пилотки воняет рыбой. У вас не было никогда такой проблемы? Это, я не знаю, какая-то херня просто. Как будто ты вышел на рыбный рынок и там, короче, осьминог стук вот. Не знаю, что делать. У вас вообще пилотки рваные? Не хотите попробовать? Ну, я просто не знаю, здесь я